Конференция касается предоставления медицинской помощи переселенцам, с какими трудностями за этот период люди сталкиваются и как можно им помочь. Об этом Андрей Черноусов, ведущий эксперт Харьковского института социальных исследований и Елена Гармаш, руководитель медицинской группы станции Харьков. Андрей, с Вас начнем, а потом мы перейдем слово Елене. Дякую, добрий ранок всім. Дякую, що прийшли і увагу на цей реліз. Анонс. Ми закінчили дослідження, яке було присвячено забезпеченню правом на медичну допомогу перемещенных осіб у Харківській та Дніпропетровській областях. Ми всім вам пропонуємо ознайомитися більш детально з цифрами, висновками у цій брошюре, Вона є на Яносі, тому прошу. Беріть. Дослідження проводилось у нас протягом січня лютого и вышло так, что через то, что были проблемы с доступом до информации в Днепропетровской области, ще и тривало в березне. Что мы сделали? Мы опитали внутренних перемещенных людей, 100 людей в Харьковской и Дніпропетровській области, из це в Харькове была станция «Харьков». Дякуємо им еще раз за это, а в Днепропетровске это также большая команда, которая называется фонд «Допомога Днепра». Кроме того, мы обитали волонтеров 30 человек и обитали экспертов, посадовцев, фахівців від медицины 20 человек. И також проанализировали документы, нормативные документы и відповіді отделов управления охорони здоров'я да? и Міністерства охраны здоровья. И до проблем відразу. Какие главные проблемы выявило дослідження. На первую позицию мы поставили отсутствие выделенного медицинской обеспечения финансирования, конкретно для ВПР. Кошти, которые выделяются на лекование, как и на решту, медичных услуг, то есть для людей, которые уже живут на данной территории, в данном случае в Харьковской Днепровской области, они единственные. Специально деньги для внутренних помещенных не выделяются. Більш того, ми взятнулись з тим, що незважаючи на те, що, наприклад, на кінець лютого було близько 50 тисяч людей, які взглянулись на медицинскую помощь, только в Харьковской області, до сих пор реєстри по фиксации людей, які переміщуються и потребують медичного допомоги. Тобто я так розумію, що ну можно было говорить, що на це нема часу чи ще щось, але це можна было говорить 2014 році, в 2015 році треба проводжити реєстри, фіксувати, рахувати кількість, та потребу та закладати ці гроші на майбутнє. Так, чаще всего за все питання? Значили проблемы в диагностях и лековании 61% от плодей. В 19% случаев была необходима консультация, у 20% – стационарные лекования. Найбільше звернений за медицинской допомогою стосовало лікування простудных – 36% хронічних, близко 30% захворювания. Также 10% звернулося с проблемами, связанными с гидностью и родителем детей. Для того, чтобы обеспечить належный уровень медицинского финансирования, необходимо не перенавантажувати местные бюджеты. Потому что сейчас медичних медицинских послуг здійснюється за рахунок местного бюджета. Звичайно, он не был и не розрахований сейчас на такую количество заявлений. И в этом есть проблема. Посадовцы от медицины говорят, что все люди, которые звертаються, мы им всем даем помощь в межах. Наявно фінансування. Это главная их мова. Как на самом деле, немного Олена, я думаю, более детально расскажет. Відсутність отсутствие налагодженного первого медицинского органа для всех перемещенных людей, которые на підконтрольну територію. Я б не хотел всевести паніку, але питання з эпидемиологическими заборами стоит дуже острым. По-перше, люди, которые провели в укриттях, ховаючись от обстрела и так далее, это это подвали, там великая вологість, недостаток свежего витра и так далее, так далее. Благодаря этому могут прогрессовать такие небезпечные заболевания, как туберкульоз и связанные с ними и другие заболевания. При приезде сюда у нас отсутствует будь яка, скажем так, медичная, диагностическая проверка стану здоровья тех людей, которые сюда поступают. Іншим питанням, очень серьезным вопросом, есть вопрос о вакцинации детей. Насколько нам известно, это уже, ну, скажем так, более суттевая проблема, и про неї говорили на кластері кластере організації Организации здоров'я. здоровье. Первое, это отсутствие Чи обмежена кількість вакцин, которые предлагает государство? Другой вопрос это незнание, чий плохой бизнес батьков Стосовно схем вакцинации своих детей. Відповідно, люди, когда приезжают, последнее, что они с собой забирают, это медицинскую документацию. Соответственно, картка щеплень, план щеплений губится. И если батьки сувлинны, то они помнят, если нет. Есть вопросы, были щеплення, не были и так далее. Неналежный доступ к до информации внутренних перемещенных людей про те, куди и как можно обратиться в до медицинской помощи. На жаль, не розгорнута информационная компанія, которая бы целескромно информировала внутренне перемещенных щодо видів, типів типах місць надання надания медицинской помощи. Це все відбувається за завдяки волонтерської, волонтерській роботі, їх участі, коли вони беруть заробку, приводять до конкретних медичних закладів, установ і так далі. На запитання до департаментів охорони здоров'я нам відповідають, що всі, хто звертається, всі отримують допомогу. Здебільшого це так, я згодний. Але чи всі, хто потребує цієї допомоги, звертається на це питання відповіді поки що ми не отримали. Наступное. ограниченность материальных коштейн для купівлі навіть минимального набора ліків даже в простых випадках, когда они там заболели простудными заболеваниями или такі так Наприклад, Например, это связано с тем, что взагалі финансово-материальное установление ВПО в край потому Бо пока переехали, пока влаштувалися, нашли житло, виплатили какую там аренду платню, гроші майже не Мы, Среди, что мы их спросили, как они оценивают свой материальный стан. Также 24% опитаних сказали, что они лезвут в конце с концами. 63% сказали, что им вистачає денег лише на харчування, на арешту, Одяг, медицинское обслуживание, какие соціально социально потреби гроші не хватает. Что касается оплаты медицинских послуг, тех людей, которые все-таки звернулися за медичну послугу, близко 80% ответили, что эти послуги были безкоштовными. 13% ответили, что платили безпосередньо за медицинские услуги лекарю або медицинской. Плата ну, варьировалась в такому интервале от 150 до 2 до 1200 гривень. Что а, плати платить непосредственно в медсестры, то вона становила от 7 до 2 тысяч гривней. То есть разные размеры за разные услуги. Сдебшего, варто отметить, что это оплачивались ди сложные диагностические услуги, то есть какие-то анализы, МРТ или что-то еще, оплата вытратных материалов, плевки и так далее. Варто сказать, что, в принципе, проблемы перемещенных осіб не есть какими-то новыми для медицины. Просто, мы тут попередньо поговорили и дійшли к висновку, что ничего нового, эта проблема не выявила, просто стала еще одним викликом старой системы охраны здоровья. Вона, скажем так, погано адмініструється, погано керується. и... Переселенцы – это дополнительное навантажение на них, и они могут, скажем так, те, кто винахідливі, те, кто больше вимогливые, они получают допомогу, Те, кто больше, скажем так, побоются, соромезливые, те, залишаються без помощи. П'ята проблема трудности с удержанием медицинской помощи усовы, которые потребуют постоянного приема лекарств квалифицированного медицинского услуга. Это наши группы хронических заболеваний. Это диабеты, вилснейд, туберкулеза, гепатиты, наркозалежные психические боли. Мы знаем, что даже на контролируемой территории это большое питание доступу для отдельных категорий, доступу до этих ліків, потому что мы знаем, что Досі стоять закупівлі окремих препаратів, і люди по своїх схемах, которым держава повинна надавати безкоштовні ліки, не отримують, бо отримують частково. Тому ті, що перемістилися сюди, вони, скажімо так, ну, грубо говоря, якщо тут було 10 препаратів на 15 харків'ян, то ще приехали 10 переміщених осіб, препаратів більше не стало і е -е, проблема тільки е -е, поглибилися. Майже останє, але не за зміст, а по списку, це питання психічного здоров'я та психічної корекції тих розладів, які є у дітей, у, просто у дорослих людей. Бо багато з них дуже долгое час знаходилися під обстрілом в різних укриттях, по підвалах, по сховищах. І, на жаль, на питання психологічної реабилитации дуже-дуже мало обращается на это. И это, на нашу думку, є одним, таким, скажем, тревожным сигналом, потому что все эти неврозы, психозы, они будут раскрываться с часом. И если не, скажем, потерять первинну якусь змогу це это как-то откаравливать, то дальше это будет сложнее склад, и сложнее. Останні за списком це наявність інших супутніх проблем. Звичайно, що медична проблема для переміщених осіб це одна з інших спи списку. Так от у нас у списку такие еще. неможливість пра працевлаштуватися, це відбувано 45% відповіді, відсутність житла 33%. Відсутність, відсутність теплих речей 25%, е, відсутність часто навіть харчів, 15%, проблема с отриманням самих виплат. 19%. Тут в том числе и переформы социальных выплат. Okay. Розумієте, все эти проблемы могут ставить проблему звернення за медицинскую помощь в конец списку. Бо поки пока я могу ходить, пока там не критично, то буду решать привильные проблемы. Харчуване, жилье, оформление пенсии и выплат. И проблемы, медицинской буде будет выкладывать ее решение. за все наши респонденты ответили так. В якості подсумку своего выступления хотел бы еще раз наголосить, что, на жаль, час реформування, чи зміни системы здоров'я, влияет ну, на смин мы що не видим. даже те вызовы, які вже існують, вже більші року, на них держава дуже повільно реагуючи, или не реагує зовсім. Ми закликаємо, по перше, це обов'язкове створення реєстр людей, которые які потребують медичної допомоги з числа внутрішніх переміщених осіб, для того, аби розвантажити, хоча б на наступний рік, на 2016 год, без бюджет. Потому бо знов таки, якщо ми їх не порахуємо потреба будет рассчитывать с поточного. А это будут только те ті люди, которые проживают на территории Харьковской области. И крапка. Врахувань, почати рассчитывать и сейчас, чтобы закласти бюджет наступного року, года, чтобы хоть как-то минимально обеспечить потребы внутренних переселенцев. Я вам благодарю, передаю слово и для э, малообеспеченных слоев населения, которые проживают в нашем регионе. Э, мы, тут, как станция занимающиеся занимающаяся проблемами переселенцев, начинали с переселенцев. Сейчас мы шагнули дальше, обнаружив, что существует масса тяжелых заболеваний, которым, которые, э, которыми болеют дети малообеспеченных семей, многодетных семей в нашей области. Поэтому потихонечку переключаемся на помощь и таким категориям людей. В общем-то, проблемы было две. Да? Изначально проблемы было две. Недостаток материальных средств у переселенцев, чтобы закупить лекарства и адекватно пролечиться. И незнание города, незнание структуры медицинской, чтобы в общем -то, можно было адекватно обратиться и пролечиться. Меня, честно говоря, удивляло иногда без инициативность на места, без инициативности докторов, с которыми пациент обращался с проблемой, и людям говорили, что это не наш профиль, и дальше ничего могли не порекомендовать. Сейчас волонтерская сеть очень хорошо в сама знает, куда, кому, с чем, обращаться, где помощь кажут быстрее, где качественнее, качестве где а, с удовольствием даже. Вот. А куда, в общем-то, не стоит обращаться? Не стоит обращаться, опять же, по э, таким причинам, как э, полипрагмазия. Доктора грешат назначением э, колоссального количества лекарств. Лекарства из, э, э, с недоказанной эффективностью. Лекарств, которые относятся к группе БАДов, да, пищевых добавок. Нескольких антибиотиков одновременно при банальном бронхете, там, зерите, там, где можно было бы обойтись, в общем-то, наверное, одним препаратом. В начале работы нашей медслужбы мы имели список врачей, которые охотно говорили присылать переселенцев к нам. И также некоторые частные клиники обратились к нам с предложением бесплатно консультировать детей, взрослых, некоторые даже предлагали обследование, анализы. И что мы получили в конечном итоге? Мы получили перегруженность этих клиник. и частные врачи, они работали до 10-11 вечера. Потому что люди, получая в государственном учреждении список из 20, иногда даже до 40 препаратов. Даже из больницы иногда выписывали людей, и при выписке им назначали 20, 30, 40 препаратов. Они обращались к частному, к частному доктору, который урезал до минимально достаточного, Кроме того, пытался заменить на более дешевые аналоги. И в итоге, в итоге по статистике, мы на сегодняшний день э э э э все препараты, которые выписываются, удешевили на 60% и урезали на 90%. То есть в некоторых случаях, в некоторых случаях людям вообще назначились препараты, которые нужны. Один препарат нужен был из десятка. Колоссальная работа была проведена, у нас сидел специальный человек, который регистрировал все препараты до, то есть как назначено было докторами, и как потом урезали специалисты. Значит, Все озвученные Андреем проблемы мы доносили лично до Квиташвили. Была встреча волонтеров с министром в феврале, на которой я стала и озвучила все эти проблемы. И говорила, что невозможно в ручном управлении отдельным волонтерам, отдельным волонтерским группам работать вот так вот. Нужна правительственная горячая линия Минздрава, которая будет реагировать оперативно, которая будет хотя бы собирать эти проблемы, собирать какие-то базы, выделять самое главное. И как-то быстро реагировать, не в течение 30 дней, когда вот пациент поступает, ему нужна срочная операция, нет ни лекарств, ни перевязочных материалов, ни там, допустим, пластин каких-то. Вот, мама звонит на горячую линию, в итоге волонтеры находят лекарства, препараты, доктора успешно оперируют, мы пациента выписываем, МЧС, находят место в другой области, пациент уже... Уезжает и через 30 дней приходит из Минздрава. Мы рассмотрели вашу заявку и готовы вам сказать, что физраствор вы можете получить там. Шрили обещал нам поработать над этой проблемой. Воз на месте. То есть проблема эскалировалась все еще не разрешены. Никто ничего не сделал. Значит, на сегодняшний момент мы очень хорошо работаем с городскими властями. В частности, очень многие ночмеды и главврачи прямо вот на прямом контакте у меня. И если вот, вот существует пациент с какой-то острой проблемой, я даже могу согласовать с ночмедом, можно ли этому пациенту прямо сегодня, прямо сейчас, потому что он затянул, он боялся, он боится теперь, что его еще за то, что он там затянул, могут не взять куда-то, можно прямо вот в ручном режиме это все решать. Это, безусловно, успех для нас, да, для, э, нам это помогает. Но сказать, что ну, мы прыгаем через голову, через структуру, через систему, не должно быть такого. Значит, на сегодняшний момент нет у нас уже возможности обеспечивать амбулаторных больных лекарствами. К счастью, их стало меньше. К счастью, сейчас нет 100 заявок, которые были летом и осенью. Более 100 заявок мы получали от людей в сутки. На сегодня их около 20-25. Но, с другой стороны, есть амбулаторные пациенты, которых, которым нужен антибиотик дорогостоящий, еще что-то. А, как решать эту проблему? Мы пока не знаем. Мы пока отказываем людям с насморком, да, с банальным, урезаем и вот сложные случаи обрабатываем. Что делать с этим дальше? Пока непонятно. Многие из людей не трудоустроены, многие люди не получают справки переселенцев по тем иным причинам кто-то поступая сюда, попадая в больницу, у него утерян паспорт, у него утерян идентификационный код, сам он не может пойти за справкой переселенца. Мало того, недавно юристы обнаружили, что человек, который лежит в настоящее время в больнице, не имеет права на соцпомощь, поскольку в больнице его обеспечивают лекарствами и обеспечивают едой. То есть ему не положено. Ну, допустим, это даже так, его покормят, его даже волонтеры у нас есть, существует служба, которая кормит людей, которые здесь попали в больницу и не имеют родственника. Его вылечат, дальше он выписывается, у него нет стартового капитала, у него нет возможности купить себе элементарно мыло, туалетную бумагу и так далее. Так это какое-то постановление такое принято или как? Ну вот юристы вчера сказали, что это постановление, которое регламентирует выдачу справок и не справа а самой помощи материально нужно будет посмотреть что это только вчера вечером мне сказали мы пытались молодому человеку который лежит сейчас в больнице помочь оформить и маме отказывали оформление этой помощи и юристы сказали что да отказывают на законных основаниях пока что я не копалась в этом нужно нам покопаться посмотреть какие есть варианты, что с этим можно сделать. Возможно, молодого человека необходимо выписать, оформить и потом еще раз его госпитализировать. Привет. Я не знаю. То есть, всегда есть какие-то выходы. Вот К счастью, городские власти идут сейчас на все уступки, которые возможны. К счастью, вот в городе у нас какие-то налаженные связи, механизмы. но вместе даже иногда думаем, что же нам делать в этой сложной ситуации. С областными властями пока нет такого тесного прямого контакта вот с городскими. Все у нас хорошо. Вот. А что еще? То есть тут странно, что у нас соцслужбы не активно, активно не работают с больницами. Да? То есть Еще не, налажено, не налажен механизм, когда головрач, когда видит, что к нему пытается переселенец, сам активно ищет соцслужбу своего района. Те присылают кого-то к ним в больницу, человеку оформляют документы или помогают как-то оформить утерянный идентификационный код, утерянный паспорт. То есть вот эти две службы между собой не работают. Кроме того, очень часто больницы сами обращаются говорят, мы выписываем переселенца, он слабенький, он сам, может быть, не дойдет там куда-то, там ему нужен. Помощь, ему нужно довести, его нужно расселить, и больницы не знают, куда дальше этих пациентов девать. Это касается и э, пациентов с психиатрическими нарушениями, и инвалидов, и пациентов э, просто престарелых, одиноких, которые растеряны, потеряны. Вот нет, нет такого плотного контакта между соцслужбами. Пока что они очень часто обращаются за помощью волонтеров. Ну что еще хочется сказать, что госструктуры, с моей точки зрения, сами по себе и госструктуры, и больницы в частности, не ищут пути разрешения. Вот существует ВОЗ, существуют представители ВОЗ в Харькове, они уже не первый месяц работают в нашем городе. Мы, как волонтеры, от ВОЗ принять помощь медицинскую не можем. У нас нет лицензии, мы не доктора в большинстве своем, мы не ведем прием, у нас нет помещения, да, мы не можем принимать пациента. Да. Выдавать лекарства тоже не можем. То есть мы можем закупать, или мы можем, э, нам звонят харьковчане говорят, у меня есть антибиотик такой-то. Мы записываем базу, потом, когда какому-то переселенцу необходим этот антибиотик, мы стыкуем этих людей, люди сами решают, брать ли у неизвестного человека этот препарат, как он хранился, то есть это уже их ответственность. Мы тоже не можем на себя брать ответственность, кто нам что принес, правильно, в большинстве своем. Вот. А, Больницы могли бы проявить инициативу, связаться с сами с международными организациями и взять на себя гуманитарную помощь от того же вуза в виде каких-то вот необходимых препаратов, тех же антибиотиков, тех же там, антисептиков и так далее. Могли Никто не проявляет интереса. Я не знаю, почему это. То есть вот еще не произошел вот этот прорыв сознания, да, не вижу я инициативы, которая смертна, да, чтобы хоть когда-то какие-то доктора сказали, а как бы нам вот воспользоваться международной помощью, может наша клиника взяла бы на себя такую... Я ну, вот, может быть, после этого репортажа кто-то с нами свяжется. Вот. Я не вижу инициативных местах со стороны докторов, когда они выписывают пациентов, которых есть проблемы со здоровьем, которые не решаются в нашей стране, либо даже в нашем городе. Как специалист, мне кажется, они должны знать, что вот это апеллируется в Австрии, а вот это в Германии, а здесь вам могут помочь в Одессе. То есть людей выписывают и говорят, все, вот здесь мы бессильны. И дальше человек предоставлен сам себе, и дальше волонтеры начинают обзванивать по новой все эти страны, фонды, искать похожие случаи, где, когда кому помогло. Хотя наверняка люди доктора очень хорошо знают, знают те, кто кому может качественно помочь. Хотелось бы от них такой вот помощи тоже. Я думаю, что со временем, со временем как-то вот оно прорвет и в этой сфере тоже. Ну, в целом, продолжаем работать, продолжаем обеспечивать. Тут вот хороший вопрос задали, да обеспечено там 20 процентов людей получили бесплатно, сколько-то там платно, кто-то там еще что. Я рассказываю о том, как все хорошо, как у нас все потихонечку пошагово разрешается, но это касается только лиц, которые нас смогли найти. Те пациенты, которые нас не находят, какова их судьба? Она очень сложная, потому что иногда мы их обнаруживаем сами, иногда очень поздно иногда вот просто кто-то едет гуманитарную помощь, отвозит в село и там уже находят людей, которые нуждались и не знали никуда позвонить никак вот то есть информационной раз... поддержки а, абсолютно нет, нет. Да. Как, как, это, как это комплексная проблема мне нужно нырять с головой большинство наших волонтеров, к сожалению работают на полную занятость совершенно в совершенно других структурах кто-то библиотекарь, кто-то учитель кто-то врач, кто-то Строитель, то есть абсолютно... Государство должно включаться в этот процесс, потому что на волонтерских Государство плечах, должно пользоваться, сожале... чтобы Учиться научиться волонтерами пользоваться, наверное. Есть вопросы. Да, есть вопросы. И, Но... а, нет, такое нет, ощущение, нет. что государство теперь и не хочет решать эти проблемы, потому что есть волонтеры, на них все можно спихнуть. Но это такая да, мысль. А, скажите, пожалуйста, все-таки получает ли лекарства? Вот люди, которые вы сказали, да, хронические, которые стоят на диспансере. И второе, Ирина, по-моему, мы с вами, или, с кем? или со Светом мы были. Когда Сверштам говорил, что они составили какой-то там э, облик электронный, еще что-то такое, э, больных э, переселенцев, вот как раз то, что Андрей говорил, что надо составить, по которому деньги могут выдавать. Слышали, что Ничего об это этом не слышала. Да, да, мы были на клубном это... столе, как раз. Это повод связаться мне, наверное, непосредственно с ней и обсудить этот вопрос. Давайте так и сделаем. Это было бы неплохо. Сейчас пациенты в большинстве своем получают препараты, но а, вот где-то в месяц как начались перебои. Это звонили пациенты с муковерцитозом, звонили пациенты. А, с эпилепсией, то есть в некоторых случаях на май уже им сказали, что возможно препарата не будет, некоторым дозу вот еще с февраля начали переполовинивать, то есть говорить, что вот у нас не хватает. И действительно это связано с тем, что финансирование рассчитано на нашу область, а пациентов с такой патологией прибыло, причем у пациентов с эпилепсией прибыло какое-то невероятное количество. Большой, очень, Это и доктора отмечают, и мы сами по своим обращениям, что очень много, и покрыть это бюджетом в нашей области очень трудно. Андрей, а Вы не интересовались в облах администрации, сколько государство выделило денег для этих людей, потому что снова такие, это сервис там, мы говорим, что на больных гемодиализом выделяли, там еще что-то такое. Мы интересовались, но они не могут нам дать эту цифру по одной простой причине. Потому что все в рамках поточного финансового речно. все мы мы упираемся в то с чего мы начали для того чтобы спрогнозировать ну будущие расходы в сфере медицины наверное, надо начать считать потребности которые хотя бы есть сейчас закладывать какие-то риски и будет будет бюджет но это почему-то никто не делает все в рамках существует да они нам четко говорят но к ним то что говорили она не придерешься все, кто обратились, ну, большинство, получили помощь, получили препарат. Более того, насколько я знаю, сейчас подключился ВОЗ, они хотят ввести систему ваучеров, так, так называемых, тех, э, э, тем пациентам, которые э, нуждаются в получении препаратов бесплатных, им будут выдавать ваучер на определенную сумму, то есть если он больной в эпилепсии, есть схема план лечения, по которому он там должен покупать определенные препараты да, с периодичностью и конкретный препарат, Им говорят, да, вот вам, мы поддержим схему, там полгода, год и так далее, вот вам ваучер, соответственно, там пока не решен, не знаю, вопрос, будут ли это деньги или будут ли это просто, скажем, накладные или квитанции, приходишь в квитанцию в аптеку и тебе меняют на препарат. Пока не с этим разбираются, но даже ВОЗ уже дошел до этого, чтобы как-то включиться в помощь и к раздаче препаратов. Есть ли ну -ну. значение, значение, зарегистрирован человек, который обращается, или оказание медицинской помощи? Есть ли факты дискриминации, когда человек не зарегистрирован? Мы мы мы это спрашивали. У нас статистики такой нету, потому что как таковую дискриминацию мы не выявили. Если человек обращается по неотложной помощи, то есть по линии 103, помощь оказывается все. Те, которые хотят прийти на прием к врачу, там могут возникать вопросы. Но какой-либо дискриминации связанной с А, Вы там, Донецке или понаехали такого нашего исследования зафиксировано не было. Более того, все отмечают, ну скажем. Ну, глубокое понимание сочувствия со стороны медицинского персонала, со стороны волонтеров и тех людей, которых их встречают. Есть еще да, у меня вопрос? У вас исследование было в двух областях. Была ли какая-то разница между помощью Днепропетровской и Харьковской области? Разница была, потому что Днепропетровская область неохотно отвечала на наш запрос. У нас практически нет статистических данных по Днепропетровской области. Если бы не наши партнеры в фонде Днепра, у нас бы данных так и не получили. Мы должны сказать, что мы умышленно не выделяем, не разделяем проблемы, ну я статистику вам выделил по-харьковски, потому что у нас есть, потому что Днепропетровская не дала, но проблемы те же. И в беседе с волонтерами в наших интервью мы вы выявили аналогичные проблемы, потому что мы должны сказать, что мы, наверное, тут братья-близнецы из Днепропетровской области по тем проблемам в медицине, которые есть. А, еще хотел спросить, почему, а, вот как вы думаете, почему врачи ведут себя так, назначая кучу лекарств раньше мы говорили это сотрудничество с корпорациями с медицинскими там аптеками мы сейчас здесь тоже. да и здесь то же самое здесь то же самое была у нас, опять же, в городе приезжал министр Питас Шири со своей группой реформаторов. Они рассказывали о реформах здравоохранения. Реформы, кстати, вот тоже у ну, нас на месте и стоят. В общем, ничего не сдвинулось э, в этом вопросе. Была очень жаркая дискуссия по поводу реформ. И вот сейчас затрону вопрос ваучеров. Одна из организаций международных, не могу говорить имя, не, не спрашивала разрешения, выдает сейчас ваучеры некоторым переселенцам, у которых в общем-то зафиксирована как это тяжелая патология требующая постоянно какого-то лечения но они выдают ваучеры под рецепты от доктора под выписку из истории болезни ее рассматривают за рубежом в одной из европейских стран, выносят свой вердикт, а потом пациент получает на карточку какую-то сумму денег после чего идет в аптеку покупает, приносит чек, а, а, приносит фотографируется препарат, в общем-то так это все удостоверяется. С чем столкнулись, с, каким, с какой проблемой? С той же самой, когда назначается пациенту 12 препаратов, это отправляется в Европу, и в Европе врачи одвывают руками и говорят, ну, один покроем, два покроем, что вот это вот все остальное, что, что оно себя представляет, и зачем оно в данном случае это назначалось. Непонятно. Вот, на встрече с министром я пыталась внедрить идею о том, что Вместо того, чтобы доктор назначил 10 препаратов, и получил за них бонус от фармацевтической фирмы в виде шариковой ручки там, или 10 гривен да, себе там бонусы, а может быть, нам необходимо все-таки ввести стандарты терапии на территории страны, чтобы у нас было лечение стандартизированное, чтобы врачи были ограничены вот этим стандартным лечением, а докторам ввести э, идею в голову о том, что... Вернее, не докторам, тут нужно работать с пациентами, о том, что, возможно, медицина должна быть все-таки платной, и э, консультации докторов должны стоить каких-то 50 гривен, 100 гривен, но при этом доктор должен избавить вас от э, списка препаратов, которые не являются необходимыми, не являются острыми э, в, данной, в данном... Ну, не нашла я поддержки, естественно, фармфирмы и производители лоббируют это все. Вот опять же, иногда созваниваешься с доктором и говоришь, доктор, а вот давайте не этот препарат, а наш, да? Вот такой же, только наш, за 10 гривен, не за 30, не за 60. Доктор начинает говорить, нет, почему? Потому что наш хуже работает. Дорогие мои коллеги, если препарат, по вашему мнению, не работает, хуже работает, на сайте фармцентра существует форма, которая может заполнить любой доктор, Представитель пациента, сам пациент, указав, что у препарата есть какие-то неизвестные доселе э, побочной реакции, или этот препарат данной конкретной фирмы неэффективен. Вот мы колем препарат фирмы А под названием В одному пациенту, второму, третьему и ничего. А потом покупаем какой-нибудь заморский такой же с тем же веществом, а он работает. Значит, давайте информировать наш фармцентр, давайте избавлять рынок от препаратов, которые не работают. Или давайте признаваться, что мне выгодно назначить этот препарат под, по своим каким-то причинам, а этот я назначать не буду. Я не знаю, как выводить всех вот на чистую воду, наверное, это какая-то утопия, которая живет в моей отдельной кроваве, но ну, хотелось бы. Так самое интересное, что эти нормы существуют. Ну, у нас в стране официальных каких-то стандартов терапии, даже ВОЗ, специалисты ВОЗ, они когда сюда мобильные бригады привозили свои, да, они говорили, мы просили у министерства, скажите, чем у вас принято лечить, то-то, то-то, неотложный состояние, какие списки, говорят, эти списки либо устарели, либо вообще не утверждены. У нас нет, в общем-то, стандартизированное лечение, которое должны придерживаться абсолютно все доктора. Мало того, доктора не будут нести никакой ответственности, если они выйдут за рамки терапии, которая обозначена в каком-то там буклете или в каком-то приказе, да, по лечению. То есть они имеют право сверх что-то назначить, не только. И еще один важный момент: у нас в городе ни одна аптека, насколько мне известно, ни одна сеть аптек, они предоставляют переселенцам скидку. Ну, вот лично мы ну, при закупке пользовались сетью аптек 911, они давали нам как волонтерам скидку и аптека номер 2, которая на советской, они нам давали большую скидку, хорошую, какую только могли, иногда даже когда речь касалась синтепиотиков стоимостью 1000-2000 гривен без наценки, потому что ну, мы экономили очень хорошо, но сети аптек не предоставляют большой город, огромный. Масса переселенцев нет скидок, может, кто-то задумался из сети аптек и уйдет. У нас еще два вопроса. Меня свердянуло, у нас псимистическое отношение к инфраструктурам, которые вы естественно, то есть в Министерство охраны и реформу, я не знаю, что у нас произойдет. Второе, естественно, переучить врачей так лечить, как вы рассказываете, ну, вряд ли а как вы видите вот сейчас ну, вот идеальную схему помощи ВПО? Может быть для этого нужно просто организовать какую-то амбулаторию и донорская помощь зарубежникам, нанять врачей, которые изменяемы, которые назначают эффективные препараты, заключить договор э, с аптекой аптекличным складом, потому что то, что вы говорите, э, они в оптовую закупку делали, тогда была скидка, а на розничную скидку, например, э, я так понимаю, вот по эти сети аптек не делают. Поэтому вы можете избежать эффективно, это будет специальная аптека, где врачи на ну, не аптека, а амбулатория, где врачи будут на зарплате принимать постоянно временно перемещенные пенсии отдельно. От этого. Их не нужно будет переучивать, не нужно ждать маны небесно низдок этажей. Это, это, это вопрос? Это интересно. Ну, далее какая-то отдельная структура для обслуживания... Выгодно, Идеально, да, идеально. Это работает сейчас, когда люди приходят, да... С назначениями, со осмотром, с диагнозом, если э, ни у кого нет сомнений, что диагноз нормальный, пациент не нуждается в э, не другим докторам, да, э, можно позвонить нескольким уже проверенным докторам и с ними как-то с этим списком разобраться, да, и все. пошел, купил, предоставил, все вроде поработает. Вот мне нравится эта система, она уже работает, она отлаженная, есть доктора. Я думаю, они меня могут быть там уже не злым словом могут вспоминать, когда я звоню несколько раз на день и спрашиваю еще раз об одном и том же препарате, но тем не менее. Вот. А так, во-первых, у меня к вам тоже такой встречный вопрос: а мы с вами чем хуже? Что Почему ВПЛ будут пользоваться услугами клиники, да, и аптеки и так далее? Их будут лечить в рамках стандартов международных. А, на... ну хорошо. А это амбулатория. Хорошо. Это не амбулатория. Нет. Их будут лечить в рамках международных стандартов. А нас с вами. Не вот подождите. Лена, у нас с вами есть выбор. Мы можем пойти к тому или иному врачу. Мы можем за себя постоять. Хорошо. Понимаете? Вот так же точно, между прочим. Один из метров нашей отечественной педиатрии меня когда-то поддержал даже. Вот я когда-то писала, об этом сказал, что он полностью согласен. Министерство здравоохранения точно так же думает. Он говорит, мы сейчас дадим свободу всем людям, пусть ходят, как ему хотят терапевту, они сами выберут себе врача. А как вы себе, вы как будете выбирать врача? Вы знаете, вот, кто из врачей хороший, кто да. чуть похуже, кто. Узнаю. Кто... Узнаю, конечно. Ну, это тоже, знаете, все, так не объективно. Мне бы хотелось, честно говоря, чтобы какая-то из клиник наших выбрала какой-то международный грант. Пусть это будет там, на базе студенческой, да, там, больницы и поликлиники, пусть это будет вот, та же ЦКВ, или еще какие-то клиники. Вот есть захудалые клиники, которые нужно, в общем-то, брать, отстраивать, перефинансировать, набирать молодых докторов, наших докторов прогонять их через тесты да, международные, студировать, чтобы комиссия какая-то принимала у них экзамены, да, чтобы они под патронатом достойных докторов, которых очень там много в городе, проходили тестирование, первых пациентов да, там, лечили, показывали и работали не только для ВПЛов, но и для нас. Мне хотелось, но я же вам говорила, что вот ВОЗ сидит у нас и покажите мне тех представителей здравоохранения Харькова, которые... С ВОЗ нашли контакт, подружились и сказали, ребята, а может вы нам хотя бы антибиотики предоставите да, для лечения ВПЛ или вообще? малообеспеченных населения или лекарствами от туберкулеза прогрессивными какими-то поможете. Никто не идет на контакт снизу. Почему? Ну, еще, наверное, не доросли Но пойдут. вот Я, я уверена, что пойдут. Ну, вы же сами утверждаете, что чем это было, отличается от обычных граждан. Появителька скажет, что у нас, мы обслуживаем всех, кто обратился, у нас работы достаточно и мы хотим поддержать правила, и у нас есть средства, но что они ответят, что все, естественно, бесплатно, на все въезде. Ну нас и всем... студенты английским языком, они сейчас доучатся, это и это я, думаю, думаю. я думаю, не поймут. Хотелось бы резюмировать, потому что в связи с тем, что перемещаются люди массово из оккупированных территорий, у нас обострились не только медицинские проблемы, но все все проблемы. То есть мы увидели весь спектр. Поэтому сейчас, пока есть такая передышка, я думаю, надо не только медицину подтягивать, а и другие отрасли, для того, чтобы мы не знаем, что будет дальше. Поэтому, чтобы волонтерам терпения пожелать а ваши статистические данные, чтобы вы слышали? услышали да, и применили а, к тем реформам, которые у нас, все-таки, надеюсь, произойдут. Поэтому спасибо вам большое, что вы вышли с такой острой темой. А журналистам за вопросы. Мы завершаем конференцию и ждем наших следующих спикеров. Спасибо. Понимаете, они не будут это делать, потому что они в этом не заинтересованы.